Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья, дорогие дамы, дорогие господа. С вами Игорь Мерлин. Ну, сейчас мы собрались для того, чтобы разобраться, вот что же такое а, целеполагание. Я вам скажу так, а, что я, наверное, был в Рунете один из первых, кто проводил а, вот, курсы по постановке целей. Это было в далеком где-то 2011 году. У меня был, представляете, семинедельный тренинг по целям. Многие так скажут, что, Мерлин, 7 недель по целям. Вот. Но это было давно. Вот. Сейчас это все гораздо быстрее, технологии быстрее. Но ну, тем не менее, дорогие друзья, я решил подготовить для вас вот такие интересные вещи, которые именно нигде, может быть, вы не слышали и никто вам про это не рассказывал. Вот. А я вам поделюсь. Как говорил мой наставник, уж лучше я тебе расскажу, чем подростки тебе объяснят в подъезде. Вот. Итак, друзья, что сегодня мы с вами, чем, собственно, мы с вами займемся? А сегодня программа у нас обширная. Я вам расскажу о том... Ну, друзья, давайте так. Я знаю, что многие из вас, других учат ставить цели и так далее... Но ну вот чтобы это была целостная картина, я расскажу в целом и поговорим о том, чем отличаются мечты, желания, хотелки, намерения, цели. Расскажу о вреде денежных целей, также про особенности построения целей для экспертов и для их клиентов. Потому что когда мы строим цели для себя, это одни цели, а когда мы работаем с целями клиента, там немножко технология другая. И я поделюсь с вами секретами, как это делать. Потом расскажу, кто и как навязывает нам цели. И э, также мы немножко затронем вопрос, чего же я хочу на самом деле. Такой женский вопрос. Кто виноват, понятно. Чего же я хочу на самом деле, непонятно. Также немножко мы затронем про материальные и нематериальные цели. И про энергию, магию, эзотерику целей. Вот такие у нас, собственно, сегодня будут задачки, которые мы с вами будем решать. И еще, может быть, в конце, если у нас останется время и если будет желание, то можно будет задать вопрос, может быть, у кого-то конкретная есть задача по каким-то вашим целям. Но моя задача сегодня – это сделать так, чтобы вам картина стала ясна, прям как как при свете дня, что называется. Туман отодвинулся, вышло солнышко и осветило все неприглядности и, наоборот, прекрасности вашей жизни, что касаемо целеполагания в том числе. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов, системный аналитик с 25-летним стажем. Я помогаю предпринимателям и наставникам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 Первое, мы с вами и наши клиенты, давайте, может быть, больше, ну ладно, и нам, и клиентам, хочется, чтобы все было и чтобы нам за это ничего не было. И люди многие не понимают, чем же мечта, например, отличается от желания, отличается от намерения, цели. И сейчас я вам расскажу по секрету, что... Я немножко буду подходить с другой колокольни. Может быть, вы не совсем привыкли с этой стороны посмотреть на некоторые проявления в вашей жизни. Но я вам это помогу сделать. Итак, чем же отличаются э, мечты? Ну, мечты – это, э, знаете, как в песне. Я играю на балалайке и мечтаю жить на Ямайке. Вот. На Ямайке балалайк нет. Так вот, мечта... Это нечто, что у нас в голове. Если говорить языком эзотерики, вдруг кто-то знает. Вот. То э, мы используем ментальное тело, когда мечтаем. То есть вот радужные мечты. Вот Откуда взялось? Мужчина моей мечты. Да? Ну для дам. Для мужчин там другое. Вот. То есть вот, вот это, когда с нами происходит, вы знаете, что это мечта. То есть мечта это то, что... Для эзотериков, понятно, работает на верхних чакрах, так называемых. Ну, ладно, социальное, хорошо. Ну то есть то, о чем вы как бы в голове у вас. В голове. Дальше. Когда мы переходим к желаниям, желание – это как бы мы опускаемся из из головы, опускаемся ниже в вашу тело. Тело. В вашу телу. Так вот, например… Когда вы хотите есть, вы что испытываете? Вы испытываете некое физическое влечение к предмету обожания. Торт в холодильнике, да, или еще что-то. То же самое, когда мы видим какого-то человека, мы влюбляемся. Это что такое влюбляемся? Не только в голове. В голове мы мечтаем, как мы с ним будем жить. Ну, я много, у меня 90% клиентов женщины, поэтому я больше для женщин но, мужики, для вас это тоже очень интересно. Я надеюсь. Спасибо. Вот. Итак, опускается ниже в тело, и получается так, что когда мы что-то видим, мы испытываем телесное некое влечение. Будь то автомобиль, будь то красивая девушка, будь то какая-то еда, то есть нечто такое вот ниже, ниже, ниже, ниже. Понимаете, да? Вот. И когда мы с вами, вот мечты, желания я вам рассказал, ну, желание хотелки, вот желание хотелки, это, в принципе, очень похоже, просто по-разному называется. И теперь есть такие намерения. Вот что такое намерение? Намерение – это снова, когда мы возвращаемся вверх у себя в мозги. Намерение, знаете, как я намерен на ней жениться. Но намерение – это еще не есть процесс, да? То есть намерение – это есть некое предложение, то есть оно как бы тоже ни о чем, на самом деле, друзья. И тут мы переходим к важному моменту, который все это под, подытоживает и называется цели. А вот цели, если говорить языком энергетики, это то, что соединяет и то, что мы как бы и мечты – и то, что у нас как бы внизу. Энергия Земли, например, чтобы были силы это делать. То есть, знаете, когда вам, вам чего-то, например, захотелось, там, машину купить, да, или там замуж выйти, то есть, вот все тело, оно, значит, что делает? Мы соединяем энергию Земли и энергию космоса, да, как говорят эзотерики. Но я дальше расскажу с точки зрения бизнеса, денег и так далее. Получается, что желание у нас как бы зов плоти, да, и хочется, и колется, и мама не велит. А мечты – это как бы вот там что-то вверху, а цели – это объединяет единое целое. Вот, я часто использую всякие там цитаты, и вот из Ленина, значит, смотрите, что получается. Вот когда ваш клиент или вы мечтаете о чем-то, вот, хорошо бы жить где-нибудь там. Когда мы будем говорить про систему Smart, я немножко захвачу ее, Вот, то э, я вам там более подробно расскажу. А сейчас просто представьте, что вот вы подумали, вот хотелось бы, хорошо было бы жить в теплых странах, где много, много солнца и кокосов. А? Вот. Ну, это как бы ни о чем, это как бы ни о чем. И когда вы туда приезжаете, вы понимаете, чтобы туда попасть, нужны деньги, то есть приземляете себя, то есть надо определенную сумму в месяц. Я вам говорю не голословно, потому что я три года прожил в Таиланде и знаю, что это такое, как ну, в разных странах. Вот, ну, в Таиланде больше всего, почти три года, около трех лет в общей сложности. Так вот, я понимаю, что там нужно как бы землю, то есть нужно некое основание, чтобы получить желаемое. То есть, получается, вверх у нас соединился с низом. И тут цитата Ленина, цитата Ленина, он сказал следующее, что революция прозвучала бы лебединой песней, то есть, там где-то вот, если бы ее не подхватил мощный крестьянский хор, то есть, фундамент, то есть, основа. И вот, как правило, у людей не получается достигать цели именно потому, что у них там, Лебединая песня есть, а крестьянский хор, то есть money, money, money, must be funny, вот этого как бы нет. Ну, не только money, а некоторых условий. То есть, может быть, это даже просто уверенности не хватает, чтобы соединить вот это в единую картину. Нормально? Нормально. Вот. Так, я тут в чат не заглядываю, сейчас я загляну. Чем мне пишут, не пишут. Вот я надеюсь, вам не очень скучно сегодня. О, тут много народу. Привет, друзья, кто присоединился. Да, да. Я просто, чтобы я сам себя не отвлекал, я как бы смотрю. У меня есть своя собственное, свое собственное видение нашего вечера. Вот, друзья. Если что, Павел, пожалуйста, я тебя попрошу, ты меня как-то звуком Скорее. Мерлин там стоять или там а, стоять казбек. Да. Все, я знаю. Вот, знаете, хочу про Павла сказать. Вот что мне особенно нравится у Павла, это, знаете, вот, вот вы тоже сейчас увидите это. А, вот есть а, такие наставники, которые, как а, он, знаете, как, как такой, как танк, Претка, так ты делаешь, вот этой семье пошел почему такой-то матери. Вот есть другие какие-то там что-то вот, а вот может быть тебе сделать, а может давай тебе скидочку. А вот Павел, он, знаете, вот он просто, не то чтобы он такой упертый, а он просто вот просто двигается на тебя, он двигается и говорит, так, Игорь, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, а еще вот это. Я уже думаю, блин, так не хотелось, ну, надо делать, раз наставник говорит. То есть он такой вот такой вот прям вот какой-то вот энергичный такая вот энергия но она мягкая не бульдозер не бульдозер не танк вот но очень помогает правильно я похвалил ой да было было такое хорошо друзья я это Продолжаю. Итак, дорогие друзья, я рассказал про крестьянский хор, про все эти дела, чтобы вы понимали, как, о чем я думаю. Вот. Ну и теперь, наверное, буквально несколько слов я расскажу про то, что мы проговорили. Да, про намерение я не сказал, я сказал, что это как бы ничто, но намерение – это есть некая декларация, что ли, без всяких обязательств. То есть есть, вот я сказал, там, ну... Там вот хорошо было бы, если бы да как-то. Бы. Ну, то есть, не то чтобы да, и не то чтобы нет, прозвучало в ответ. Так вот, друзья, теперь по классике по системе SMART. Ну, наверняка многие знают эту систему, поэтому я не буду долго про это рассказывать. У меня там есть много интересных фишек и без этой схемы. Но. Знаете, что я выяснил в результате многолетних своих обучающих программ, я много где учился, я выяснил следующее, что всегда для того, чтобы понять, что делать, необходимо изучить классические методы. Тоже относится к, к любому направлению, там, психологию, или там, рейки, или коучингу, когда вы, или там, НЛП, когда вы изучили вот это, да, вы уже начинаете представлять, как оно работает. Когда изучили немножко с другой стороны, другое направление, вы можете это соединить, и у вас получится уникальная методика. Все новые открытия рождаются на стыке, вы понимаете, да? И у вас то же самое. Вот вы это знали, это знали, а когда вместе соединили, хлоп, получилось совсем другое. Так вот, я говорю про классику, смарт, про то, что это все-таки надо знать и каким-то образом использовать. Давайте опустим историю, что это там в 65-м году, там это все изобрели и так далее. Вот. Цели, которые мы ставим, чтобы они начали срабатывать, необходимо для них задать некие условия, чтобы это выполнялось. Да, Но это как, как программирование. Мы программируем некие шаблоны. Почему у людей не выполняются цели? Потому что вот даже классическую схему, даже тот же самый Smart, а я вам дальше расскажу: еще расскажу про другие системы, которые есть, которые про которые вы вряд ли вообще слышали, потому что я только даю это на закрытых. Ну, может быть, кто-то когда-то это, про это рассказывал. вот. Может быть, не я один такой умный, скорее всего. Так вот, дорогие друзья. Поверьте, что вот то, о чем я сегодня расскажу, оно очень важно. Но для начала нужно хотя бы рассказать о классике. Итак, смарт – это технология, которая позволяет задать некие вопросы по отношению к вашим формулировкам. Не к самим целям, а к формулировкам. Мы сейчас про формулировки поговорим, потому что про сами цели чуть попозже я вам расскажу. Расскажу о том, какие… Блин, мы не успеваем, да? Времени мало. Быстрее говорить я не могу. Ладно. Да по времени я понимаю, но у меня там еще так хотелось. Так хотела, аж вспотела, господи. Ой. Я надеюсь, это вырежут потом на телевидении. Вырежете? Оператор вырежет. Монтажер. Так вот. Про ключевые вот эти вопросы, которые мы задаем относительно формулировок целей. Какие-то. Ну, смарт-аббревиатуру я не буду ковер... коверкать английский язык. Я просто расскажу, что есть некие параметры формулировки целей, которые задают ее, ее выполнимость, что ли. Что если какой-то из параметров не сработает... Кстати, я обещал, что после нашего занятия у меня там есть... В документе все это написано, и мы вам пришлем, вы уже изучите, кому надо. Но я коротко расскажу о том, как это работает. Ну, например, смарт по первым буквам на английском. Первое, первое, на что надо обратить внимание, это цель обязательно должна быть конкретная. То есть чисто конкретная. Не просто там где-то гулять, а идти куда-то там за хлебом, да, к примеру. Второе. У этой цели обязательно должен, должен быть такой критерий, измеримость, что нам нужно, чтобы это можно было каким-то образом померить. Для чего это нужно? Измеримость целей, ну, некоторые задают денежную цель, например, там, миллион рублей. Понятно, измеримые. А если некоторые говорят «много денег», «хочу много денег», а «много» – это сколько? Или «хочу больше денег». Говорит, ну на тебе 2 рубля, вот у тебя больше денег, да, цель исполнилась, исполнилась. То есть вот этот, я сейчас грубо делаю такие прикидочки, такие очень грубые, для того, чтобы потом я, мы сделали с вами тонкие настройки. Дальше. Обязательно а, эта цель должна быть достижимой. Ну, например, если человек выбирает цель там, съездить куда-то, не знаю, там, в Малайзию там, или еще куда-то, это как бы цель достижимая, потому что уже много-много сотни тысяч людей там были, может быть миллионы даже. А если, например, у человека цель там, походить по Юпитеру, то эта как бы, цель она невыполнима в принципе, потому что еще неизвестно когда, и никто там не был на Юпитере, и туда вообще там гулять нельзя, по большому счету. Туда даже не подлетали близко, планета Юпитер я имею в виду. То есть, вот это тоже. Когда люди про это не понимают, говорят, я хочу 100 миллиардов до неба, евро, и все у евро, у евро. Вот, то они просто заранее уже то, что они как бы считают за свою цель, они обрекают ее на, на провал. Да. То есть, есть обязательства к выполнению, а есть обязательства к срыву, внутренние обязательства. Вот. Когда человек говорит, это знаете, как еще проявляется у клиентов, я вам расскажу. Они говорят, что, приходят и говорят, вот я хочу через три дня миллион долларов. Понятно, что он никогда это не сделает. Он говорит, ну как же так, я правильно сформулировал, правильно все, это все завтра, три дня, размер, а почему она не выполняется? А я вам секрет открою чуть позже, когда мы будем говорить про энергию. Или наоборот, некоторые клиенты говорят, я куплю себе квартиру, в 2045 году уже буду жить такой богатый. То есть берут срок настолько далеко, что они и не собирались это делать, и никогда не сделают. И вот здесь вот вылазит параметр, то есть еще параметр, который мы называем ограничение по времени. То есть мы, когда ставим себе определенные рамки по времени, мы себе задаем внутри себя определенную энергетику. Мы чуть позже об этом поговорим. Вот у меня есть там целая подборка типовых целей, типовых целей, которые уже сформулированы, которые рабочие. рабочие. Там что-то около 30, там на разные и на бизнес, и на отношения и так далее. Про нематериальные цели, про отношения тоже чуть позже. Вот. И э, еще важно, чтобы... Один из критериев – это значимость. То есть, для чего, собственно, вам это надо? И надо ли вам вообще? Ваша эта цель или не ваша? Может, она навязанная вам, она вам сто лет не нужна? Понимаете, о чем я говорю? Но об этом чуть позже я расскажу. Итак, у нас появились некие критерии, чтобы у этой формулировки цели была конкретность, ограничение по времени, измеряемость, значимость – и достижимость, чтобы мы в обозримом будущем могли ее достигнуть. Ну, конечно, на Юпитер полетят, может быть, через 300 лет, но это уже будет без нас. Понятно, да? Как это можно представить? Вот одна из правильных формулировок. В чем, в чем неправильность? Ну, обычно я кого-то прошу, но у нас не так много времени, поэтому я сам, тихо сам с собой проведу беседу. Итак, спрашиваю у клиента, я говорю, чего ты хочешь? Ну, простая такая, возьмем, хочу машину. Я говорю, ну хорошо, вот тебе самосвал. Он, нет, не хочу самосвал, хочу машину легковую. Понимаете? То есть, уточнение, самосвал он не хочет. Говорю, хорошо, легковую, вот тебе легковая машина, вот тебе там москвич 312 ржавый, не хочу ржавый, хочу, чтобы он ездил. Ну, то есть, понимаете, то есть вот а, уже эти критерии, которые, которые конкретности, они уже вступают в силу. То есть, какой автомобиль, откуда он, чего он. Вот. И поэтому здесь возникает, вот, а, я всегда привожу пример, а, Mercedes СЛК 320 красного цвета стоимостью такой-то. То есть, тут все измеримо, да, понятно, конкретно. То есть такая-то модель автомобиля, такого-то цвета такой-то стоимости, да, вот, и что дальше? Он говорит, ну, все, цель достижимая, ну, есть у людей автомобиль, ограничение по времени, да, там, к 1 января, там, 2023 года, к примеру. Хорошо, все, работает, да, как бы понятно, что делать, откуда идти и куда надо бежать. И здесь возникает следующий вопрос. Вроде все правильно, но тогда есть еще уточняющее такое. Вот, смотри, вот автомобиль, к примеру, человека его купил, но его на таможне заморозили как-то, ну, каким-то образом. И получается, что автомобиль у человека есть, он, в принципе, может ездить, он такого цвета, такого размера и так далее, и так далее, но он не может им воспользоваться. Он говорит, хорошо, тогда тогда вот, чтобы я мог им пользоваться, к примеру. Хорошо, ты можешь им пользоваться. Ну, например, тогда как ты сформулируешь цель? Ну, говорит, там, я, ну, это я уже забегаю вперед, как формулировка правильная, что я езжу на автомобиле. Мерседес SLK 320 красного цвета стоимостью вот такой-то к 1 января такого-то года. То есть вот эта формулировка, казалась бы, правильная, но не совсем. Почему? Вы скажете, ну все соблюдается, все вроде бы там, все нормально, там все чики-чики, все как по смарту. Однако есть нюансы. Например, вселенная, она же не дура, она понимает, что зачем ей тратить там лишние силы, чтобы тебе давать автомобиль. И говорит, что там 1, 1 января такого-то года, когда вы сказали, вы ездите на автомобиле на чужом, на прокатном, например. Поехали за границу. Цель исполнилась? Исполнилась. И здесь необходимо включить слово «какое» на собственном автомобиле. Понимаете, друзья, это тоже очень важно. И получается, что я езжу. На собственном автомобиле, таком-то, таком-то, таком-то, к такому-то, такому-то числу. То есть вот эта длинная такая цепочка классическая уже говорит о том, что все конкретно. То есть оттуда ничего не выкинуть. И она как бы как треугольник да, непоколебимая, то есть жесткая фигура. То есть если что-то там выкинуть, то уже вселенная найдет способ, как, как вас обмануть. Да, либо не мой автомобиль, да, либо он мой, но я не могу воспользоваться. да, То есть, что я езжу, что это на моем собственно. Понимаете, о чем я говорю? То есть, вот об этом говорит система Smart. Но эта система, она далеко не все охватывает, дорогие друзья. То есть, все, о чем я говорил, оно все, конечно, хорошо, все, конечно, правильно. Вот, но а мы еще с вами... Критерии, помните, я вам говорил, что а, значимость. Вот эта самая значимость, вроде бы да, Мерседес, СЛК, 320, красный, мне будет приятно. Но вопрос, зачем он вам, для чего вам нужен этот автомобиль. И вот здесь вот эта значимость уже, она как бы выходит на передний план. Мы начинаем с вами разбираться на самом деле, а нужен ли мне этот автомобиль. И люди часто выполняют какую-то цель, и эта цель, когда они ее достигли, они понимают, что она им нафиг не нужна. То есть достиг, ну купил ты машину, ну там поехал, и что дальше, а дальше ничего. А дальше внутри пустота. И ничего дальше не происходит. Понимаете, о чем я? Итак, друзья, для того, чтобы разобраться с этим, Нужно понимать, что есть цели, которые ваши собственные, личные, а есть цели, которые навязанные, например, социумом. Какие социумом навязаны цели? Ну, самый простой пример – это есть много людей, которые покупают iPhone, который им не по карману. Берут кредит, три года выплачивают. Вот. А он им ну для чего? Для понта, для удобства. Ну, например, если мне нужен для работы, я купил, у меня есть просто. Мне это для работы нужно, мне это удобно. Я могу себе это позволить. Даже если мне не особо для работы, но э, по деньгам нормально. Мне не надо брать кредит огромный на этот телефон. Понимаете, о чем я? То есть, вот есть некие условия затраты. Затраты. Моральные, аморальные, физические, денежные там всякие. Они гораздо больше, чем польза от этого предмета. И опять-таки, если мы покупаем автомобиль, например, я езжу на собственном... Да, хорошо, ну для чего? Например, если ездить на дачу и возить картошку, то такой автомобиль не пойдет. Или надо покупать два, как говорил один из моих наставников. Девушкам он говорил, что если у тебя нет мужчины, то у кого-то их два, как минимум. Понятно? Так вот, вот эти критерии все, это очень много тонкостей. И вот здесь вот срабатывает как раз эксперт, который, который умеет и знает все эти, все эти тонкости. Вот вы, например, я вам рассказал, вы уже в курсе и наверняка уже что-то для себя вынесли. Давайте, друзья, если вы тут на камеру показываете, просто поднимите руку, что вот хоть что-то новенькое, хоть какая-то польза от меня есть. Ага, руки есть. Спасибо, друзья. Видите, да, спасибо. Ом. А вот там с цветами фотография не показывает руку. Ой, ладно, убежала. Спасибо, друзья. А, наш этот памятник, фотография. Спасибо, друзья. Понимаете, да? То есть есть некие критерии... Да, о, блин, спасибо. Спасибо, Светлана. Круто. Ну, я пошутил, конечно. Да, Лизат. Супер. Спасибо. Руки подняли прям. И сам не ожидал. Такой прыть от себя. Итак, друзья, а мы с вами продвигаемся, переползаем дальше. Где у меня тут? Да. И... Как выбрать вам нужность или ненужность? Обычно я это рассказываю ну, долго очень. У меня целое, там, целое есть занятия, посвященные вот именно этим аспектам. На видео тоже где-то есть. У меня, кстати, там тысячи видео моих ходят в Ютубе. Вот. Так вот, тут, наверное, рекламировать нельзя. Ладно, сори. Комедий клаб меня показывали, да. Ну да, спасибо. Ну да, заметили в Комеди-клабе, нашли тоже над чем смеяться, над кем смеетесь, над собой смеетесь. Так вот, хорошая реклама была, я тоже посмеялся. А мне говорит, ты что, как так? Ну ладно. Так, друзья, давайте. Переползаем обратно к нашим целям. Итак, я сейчас коротко расскажу. Вот смотрите, есть некоторые процессы, которые происходят. Мы сейчас говорим о чем, друзья? Мы говорим о том, вот нужна нам эта цель или не нужна. Как ее узнать, нужность ее не нужна, важно, не важно. Картошку возить или арбузы возить, или там понты какие-то бросать с этими автомобилями в том числе. Или с какими-то другими Предметами или людьми. Так вот, я обычно это рассказываю на примере футбольного мяча. И рассказываю о том, что для того, чтобы понять, насколько вам важен и нужен этот предмет, насколько это ваша цель, а не навязанная, нужно выйти за некоторые рамки. Другими словами, надо выйти над тем процессом, который у вас происходит. Как это определить? Ну вот, например, вот смотрите, вы сидите в какой-то своей комнате. Вы сидите в комнате, у вас а, там батарея греет, вам тепло или солнышко, кто где. Или солнышко светит, то есть вам комфортно и так далее. Вы не знаете, что происходит вовне. И понятия не имеете. Мы можем узнать, что происходит вовне, только когда свет отключат. Или отопление вырубят, да, у кого-то вырубают. Вот. Ну, в России я не знаю. Там, где я живу, в тех местах, пока не вырубали, постучал по дереву. Вот. То есть есть некие вещи, которые мы не знаем. И для того, чтобы узнать, надо одеться, обуться, выйти из дома. То есть нам надо выйти над процессом, чтобы определить, насколько хорошо мы живем или плохо. И когда мы варимся внутри, мы не можем понять, что происходит снаружи. И вот это с футбольным мячом, вот представьте себе футбольный мяч, как систему представляем. И что думает футбольный мяч? Он думает, что футболист, который его пинает, он самый главный в мире. Ну так как он видит одного футболиста, который его пинает, или там группу, он думает, что вот это самые главные люди в мире для него. Потому что они его перемещают, они ему задают направление. Вот Волшебный пендель он получает этот мяч. Но что получается на самом деле? Кто же управляет этим мячом? Если мы выйдем на один уровень вверх, то мы получим этих самых футболистов. Что футболисты управляют мячом. Они знают некие правила, играют там 2-1-2 или какие-то другие, другие стратегии. Вот, вот. Но на самом деле, если мы поднимемся на уровень выше... Выйдем над процессом. Мы увидим, что есть некая команда, есть некие тренировки. И кто задает а, в этой команде самые главные какие-то установки? Кто заставляет эту команду играть таким или таким способом? Тренер. И мы говорим, блин, ну все, теперь круто. Тренер. Самый главный человек тренер. Понятно, что он вырабатывает стратегию но а, это мы считаем только тогда, когда мы внутри процесса находимся, мы дружим с тренером, да, с ним пьем там, газированные напитки, ой, извините, чистую воду, негазированную, пьем где-то с ним, встречаемся, и как бы он рассказывает, как он там командой управляет, и мы понимаем, что он самый главный в этой команде. Но и... Это мы думаем, только находясь внутри этого процесса, внутри этого кубика. Но ну, давайте выйдем за пределы. Есть что? Ну, чтобы долго вас не мучить, скажу, что есть какой-то тренерский совет, есть какой-то Госкомспорт, над ним стоит. Есть министр спорта и, казалось бы, министр спорта. А над министром спорта есть свои там какие-то бюджетные дела, а в конце концов стоит президент, да? <смех> президент. И получается, дорогие друзья, вот такая цепочка, что этим футбольным мячом, по идее, управляет президент. Но ну, до, до, до, до бога мы не будем доходить дальше. Президент. И тогда спрашивается вопрос, на какой черт нужен... Ой, зачем, зачем президенту нужно вот тратить деньги на футбол? То есть, если он управляет процессом, представьте, сколько там денег крутится в этих футболах, покупают игроков, продают там еще что-то, ставки кто-то ставит, кто-то проигрывает. Кто Зачем ему это нужно? Но президент, как умный человек, он понимает, что если наша футбольная команда везде выигрывает, то что? То это значит, что наша страна сильная. А если наша страна сильная, она может сделать так, что иногда команда выигрывает, то тогда у нас будут заказы от других стран, например, на, на оружие. Да? Наш ВВП вырастет. И в целом получается, что футбол полезен для всех, кто живет в нашей стране. Вот это крутой очень подход. Это очень крутой подход. И вот в связи с этим хочу тоже рассказать буквально пару слов о том, что что, вот представьте себе, как мне рассказывал один из моих наставников, он говорил, что вот представьте себе, есть улитка, которая видит вперед на 10 сантиметров и назад на 10 сантиметров. И вот эта улитка ползет вниз по стене, выползает на, на пол комнаты. И как только она отползла на 11 сантиметров, она не видит ни, ни спереди, ни сзади, что с ней происходит. Она просто ползет, не поняет куда. Но когда мы выйдем над процессом, мы видим эту улитку, мы видим эту комнату, мы понимаем, куда она ползет и что она делает. Понимаете, о чем я, друзья? Получается, что когда мы работаем с целями, нужно выходить обязательно на уровень хотя бы выше и понимать, для чего мне это нужно. Есть куча вопросов внутри, внутри этого. Для чего мне эта цель? Моя эта цель, не моя? Ну, навязанная цель. Так как у нас времени мало остается, я вам расскажу следующее, что самый такой большой пример вот этих навязанных целей ⁇ это, например, мода. Да, например, сейчас все ходят в оранжевых сапогах, ботфортах, с зеленой полоской там, фиолетовую точку. Ну, все ходят. Еще в лосинах, в желтых, да, с бахромой. Неважно, какая фигура, неважно, сколько лет, вот все ходят. Смотришь там, все ходят уголовно. Зачем? Зачем это надо? Потому что вот это вот мода. Вот. Это реклама, друзья. Реклама затягивает. Есть люди, которые любят тратят деньги, а есть люди, которые любят деньги зарабатывать. Так вот, те, которые любят зарабатывать деньги, они создают для нас вот эти рекламные всякие штуки, а мы на них ведемся. Зачем тарахтит там реклама зубной пасты там, или порошка определенно? Приходишь, ага, дося, все, все. Почему? А не почему? Потому что в голову, в голову вбито. То есть это не ваша цель. Вы вообще не думали об этом. Не думай о дверном замке. Да? Не думай о зубной пасти там такой-то. Вот это к нам приходит. И когда мы это начинаем замечать, когда? А тогда, когда мы выходим на уровень выше, мы понимаем, вот задаем себе вопросы, а для чего мне это надо? То есть, что мне это дает? Какая, какая подвижка будет к моим истинным целям? Есть ложные истинные цели. Получается, что мы в час никак не влазим. Ладно. Вот. И поэтому, дорогие друзья, вот я вам и сказал, что необходимо выйти за, рамком, за рамки и вот посмотреть, вы всегда выходите за рамки. И с клиентом своим, а, вот я вам обещал рассказать, а, в, чем, в чем смысл. И вот как раз и есть смысл в том, что вы теперь можете выйти за рамки. Вот к вам приходит клиент и говорит, я хочу вот это, вот это, вот это. А вы с высоты своего опыта выходите за рамки его вот этой цели или его, его вот этих хотелок. И понимаете, что он хочет другого. Например, например, девушка говорит, хочу выйти замуж. Очень хочу, сильно, прям так. Ну что, прям так хочет, что с этим большая проблема? Нет. А внутри у нее процесс другой. Когда он просит, говорит, типичный пример из моей практики. Я более 10 лет проводил женские тренинги, женские практики и так далее. Поэтому женский вопрос... Я как бы, может быть, чуть больше, чем другие мужчины в теме. Так вот, приходит и говорит, вот есть два кандидата, вот за первого мне выйти замуж или за второго? Вот, я говорю, а в чем? Он говорит, ну, мне нравится первый, но вот у него вот это, вот это. Угу. Я говорю, тогда за второго. А у второго вот это, чего нет у первого, за кого выйти? ни за кого. Почему? А, сейчас я вам объясню. Я говорю, что если бы у тебя по-настоящему были там чувства или еще что-то, то у тебя бы э, не стоял вопрос второй, третий, четвертый. То есть, когда выбор есть, да? А у тебя бы был только один человек. Все. Ты, да. Когда у тебя есть выбор, это означает, что есть некие колебания, что, скорее всего, тебе это не надо. Так выходить или не выходить, я говорю, вот решай сама. Понимаете, о чем я говорю? Опять-таки, вот вышли за рамки процесса и посмотрели, зачем. И вот многие девушки, они выходят замуж не потому, что там любовь там большая. Да, нравится много там, извините, несколько мужчин. Мало. Ну, два, ну, три, ладно. Вот почему они выбирают какого-то определенного мужчину. Подсознательно у многих, у многих девушек срабатывает такое, что как только я выйду замуж, у меня решатся проблемы. Какие? Финансовые, жилищные, сексуальные, моральные там, и все все, все, все, все сразу решится. То есть вот они, все проблемы, они бах и исчезнут, и все. Она выходит замуж не сколько, потому что она там. По, а, Почему-то. А вот именно потому, что свалится с нее куча проблем, чтобы свалить их. У мужчин, кстати, тоже да, универсальный а, кухонно-уборочный комбайн на двух ногах. Бесплатный секс. Все. Нормально? Ой, капец. Спалился. Ну ладно. А, тоже вырежем. Понимаете, о чем я, друзья, говорю? Стоит только выйти над процессом, когда вы работаете с клиентом, и все у вас начнет происходить как бы само собой, вы начнете лучше видеть, лучше понимать, и самое главное, давать результаты, когда вы вот так откроете глаза, даже если вы просто клиенту перескажете то, что я вам сказал про выход за рамки, клиент будет в шоке, клиенты, ну, вы-то тренеры, вы все там знаете, перезнаете ученые, переученые, тем более ученики Павла Корякина, ученики, ученики, ну, клиенты, во всяком случае, понимаете, да? То есть вы и так умудренные опытом, и так все это знаете, но вот такие тонкости есть. И теперь мы переходим э, специально для того, чтобы э, уже подвигаться к концу. Э, вот все, конечно, по, по системе SMART, все это хорошо, все это классно, все это супер. Но есть некие нюансы. Нюансы какие? Вот так цели ставить, конечно, по классическому методу это хорошо. Но сейчас существует много других способов, какими можно ставить цель. И вот ну, вам, если вы умеете уже по смарту ставить, умеете вот эти все вещи делать, то необходимо переходить на новый уровень. Какой это новый уровень? Ну, например, как один из примеров, у меня есть несколько состоятельных, богатых клиентов, которые действительно, да, мне не знаю, заработают столько денег в своей жизни, сколько у них есть час скорее всего нет извините вот так вот и я выработал такую технологию которая называется образ жизни как цель то есть когда мы выбираем не просто цель какую-то там машина квартира а берем когда мы умеем эти цели достигать например у нас есть бизнес у нас есть свое дело у нас есть какие-то проекты, у нас есть доходы, то мы выбираем не просто какие-то отдельные направления, а мы выбираем определенный образ жизни. Ну, например, там я езжу только на, на такси бизнес-класса, ну, к примеру, критерий, или я там еще вот это. То есть у вас есть определенный набор критериев, это, знаете, как свод законов, как правило, которыми, которым вы следуете. Ну, это, как правило, что... Я всегда говорю правду, я там вот это, я вот это. И то же самое, что я позволяю себе вот это, вот это делать. Не потому, что это роскошно, это удобно. Например, когда вы едете на одной машине и на другой, да, когда вы можете проехать далеко на машине, стоять, стоять в пробках где-то и не устаете, вышли, и вы готовы действовать дальше. Но когда у вас есть водитель, например, ездить, то у меня был... Один знакомый, один из моих продюсеров, вот, который меня продвигал на телевидении. Там, вот, э, он говорит, я принципиально не езжу за рулем. Я говорю, почему? Он говорит, а что я буду напрягаться? Пусть водитель напрягается. Я сижу на заднем сидении, могу спать, могу в игры играть. А когда еще? <laughs> ну, такой. Понимаете, о чем я говорю? Вот это запомните, что э, есть определенные критерии, что можно выбирать образ жизни как цель. Понимаете, да? И еще, дорогие друзья, еще специально для экспертов и коучей. Вот. Я буквально сегодня у себя в Инстаграме это записал, потому что, ну, как бы думал про цели. Многие клиенты, которые к вам приходят, например, и, и у вас наверняка многие люди, которые говорят, ну, я спрашиваю, приходят ко мне клиенты и, и, и говорит, Игорь, я хочу там много денег. Я говорю, чем ты занимаешься? Я эксперт такой-то, такой-то, такой-то. Хорошо. А что тебе нужно, чтобы у тебя было много денег? Игорь, помоги мне, чтобы у меня было там столько-то n, n квадрат клиентов. n в кубе. Нет, n мало, c в кубе клиентов. Много. Я говорю, хорошо. А вот представь себе хотелось бы тебе получить тысячу клиентов. Да, классно, Мерлин, давай, быстрее, тысячу клиентов, а доход будет 100 рублей. Нет, так тебе нужно клиентов или нужно доход? Вам шашечки или поехать? Понимаете, о чем я говорю? Что вот это то, о чем я сегодня говорил, что есть некие критерии, что вам Некоторые люди говорят, я хочу вот это, очень хочу. Когда мы уходим за рамки, получается, что он не этого хочет. Как помните, я про девушку проводил пример, что она не замуж хочет, а хочет решить свои проблемы, уйти от родителей, в конце концов. Готова даже за какого-нибудь иностранца выйти, хрен бы с ним, бог с ним даже. Понимаете, о чем я? Вот. И поэтому, дорогие друзья, вот с этим очень внимательно посмотрите, прям пересмотрите то, какие у вас цели, и решите для себя, вам это надо, для чего вам это надо, куда, чего, вот. И одним из важнейших критериев является следующее. Вам-то это для чего? Задайте себе вопрос. А что дальше? Вот у вас эта цель, вот это случилось. А что дальше? Что за этим процессом? Во имя чего это? И если, как говорил один мой наставник, он сказал, Игорь, всегда прежде чем что-то делать, задай себе вопрос, во имя чего ты это сделаешь, когда это произойдет? И если ты не можешь четко ответить на этот вопрос, то лучше этим не занимайся, это будет мимо. Поэтому у людей... Возникают такие, так называемые, страдания. Вот. Я страдала, страданула. Имеется в виду что? Что шли шли к цели, почти дошли и видят, что она им не нужна, например. Или выполнили, а дальше непонятно, зачем я столько времени потратил. Это к вопросу о, о куче образований, например. Когда много образований всяких, то вот человек учился, учился, ну вот как я, да, у меня практически три высших образования. И чего они мне принесли много денег? Нет. Я деньги заработал совсем другими методами, совсем по-другому. Ну, конечно, косвенно, да, учился там. Но не это принесло мне того, чего я хотел. Чтобы я мог жить за границей, чтобы я мог путешествовать, чтобы я мог позволить себе купить там электрогитару, которую я хочу купить там играть. Понимаете, о чем я, дорогие друзья? Вот. Задали себе вопрос. И теперь буквально пару слов о том, про материальные и нематериальные цели. Вот что это такое? Ну, во-первых, я вам обещал рассказать про вред денежных целей. Когда люди говорят, что «хочу миллион долларов», это означает, скорее всего, что у них в голове нет конкретной цели. Когда я начинаю спрашивать, скажи, пожалуйста, а почему миллион, почему не 900 тысяч долларов, почему не миллион 100 тысяч, цифра красивая, или вот миллион хорошо звучит. Друзья, начинать надо не с этого, начинать надо со своих желаний, что вы хотите на самом деле. Когда вы это определите, есть специальные практики, есть много всяких технологий, как определить, что вы хотите на самом деле. И э, знаете, вот что, что я рекомендую своим состоятельным клиентам? Я им рекомендую посчитать стоимость своей идеальной жизни. И вам тоже рекомендую посчитать. Если вам это интересно, можете написать. Я Просто это специальная технология. Займет несколько, ну, надо полчаса хотя бы, чтобы рассказать про это. Ну, грубо говоря, в чем состоит суть этой технологии? Состоит в том, что вы считаете, сколько вам надо еды и сколько одежды, сколько того, сколько всего, никак с запасом, дайте мне 100 миллиардов евро до неба. И когда вы все это посчитаете, там специальная технология, вы получите некую сумму. И когда вы эту сумму увидите, некоторых она напугает, а некоторых не очень. Вот. И вы увидите, что вот ваша нижняя граница вашей свободы, нижняя граница вашего счастья, но это выражено не просто в деньгах, да, миллион, а, например, это будет там, к примеру, 5525 долларов в месяц или евро в месяц. И вы будете понимать, что вот, видите, уже, уже цель чисто конкретная, и вы будете понимать, что как только вот эта цифра в месяц достигнет дохода, то это будет означать, что, что ваш образ жизни будет таким, как который вы хотите, чтобы вы позволили себе и то, и это, и детям. Понимаете, о чем я говорю? То есть это очень тонкая вещь. Это все просчитывается. И если вы не знаете, сколько вам надо для вашей идеальной жизни, не надо там задирать, там, я не говорю о роскоши. Роскошь можно покупать бесконечно огромными суммами денег. Вот. Но есть определенные критерии, которые вот вы почувствуете... Вот даже давайте сейчас сделаем такую, вот, такую небольшую практику. Практика следующая, что вот представьте себе тот доход, который у вас есть. И представьте, что он увеличился вдвое. Вот вы что почувствовали в это время? Вы почувствовали облегчение какое-то, почувствовали себя, как бы легче стало вам. Да? То есть, скорее всего, почувствовали. То есть это не в сто раз и не в тысячу. Поэтому начните с этого вот маленького удвоения. Ко мне приходили люди, когда я проводил там занятия массовые, вот, там 20 тысяч рублей. Говорит, не знаю, я хочу миллион. Я понимаю, что этот человек никогда не получит миллион, когда он с 20 тысяч до миллиона. Даже за год сложно это сделать при тех параметрах, которые есть у этого человека. Человек всю жизнь работал на наемной работе и так далее. Так вот, я говорю, вот представь себе, что у тебя там 20 тысяч, да? Вот представь, что у тебя там 30 тысяч в месяц. Ты как себя почувствуешь? О, мне уже легче будет, я уже понимаю, что я могу там, там ребенку это купить, это. Понимаете, это не миллионы. Но вот то же самое, если мы переложим на наши с вами аппетиты, да, миллионные. Я думаю, тут собрались все, кто хочет хотя бы один миллион зарабатывать в месяц. А может кто-то уже зарабатывает и больше. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот это, оно дает вам и личность, и рост, и дает вам энергию вот эту. Не то, что там 100 миллиардов евро до неба, можно 5 лет работать и не дойти. Но когда вы... Я тоже совсем недавно там везде и в ТикТоке выкладывал именно законы денег. И вот там один из законов, он говорит о следующем, что есть некий закон удвоения. Когда мы удваивая... Всего, допустим, если у нас есть тысяча рублей, удваивая за несколько шагов, мы можем дойти до миллиона. Ну вот тысяча, две, это второй шаг, удваиваем, четыре, да, 8, 16. понимаете, да? И там получается, по-моему, двенадцать шагов и миллион. И только надо начать это делать. Нормально? Казалось бы, просто, но там есть свои технологии.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 мешающих продавать свои услуги дорого, получить новые бизнес-идеи по масштабированию. Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. Вот, а, что касается, давайте быстренько уже идем, что касается материальных и нематериальных целей. Вот есть цели материальные, которые, например, дом. Дом стоимостью такой-то. Мы понимаем, чтобы у меня был дом такого-то качества мне необходимо затратить такие-то деньги, да, чтобы купить себе там какую-то развалюшку в Пермской области, мне надо там 300 тысяч рублей, а чтобы купить где-то в Подольске квартиру, там надо там 5 миллионов рублей, например, а в Москве там 15 или 20, понимаете, да, то есть вот и когда вы про это думаете, что у вас возникает внутри, как, то есть это как бы материально, тут все понятно, да, мы выбрали цель, сформулировали ее, составили план, как правильно этого достигать и начинаем делать. Но вот есть нематериальные цели, например, там некоторые дамы говорят выйти замуж, но я вам скажу так, что нельзя выбирать целью выйти замуж. Это неправильно. Выйти замуж легко. Вы знаете, что вы можете выйти замуж за один день. Но вам же не все равно, за кого выходить. А цели можно выбирать таким образом, чтобы они отражали то, что для вас важно. Например, не выйти замуж – цель, а создать отношения. То есть это не значит, что вы там э, спите да, или сразу переехали э, Через два часа свидания переехали к кому-то там жить. Нет, это значит создать отношения. Создать отношения. Вот. Ну, про материальные цели можно много говорить. Люди говорят так, я хочу быть высокодуховным человеком. И тогда я спрашиваю, говорю, хорошо, помните по смарт, по системе, что такое для тебя высокодуховность? Медитировать? Ну, медитируй. Помедитировал 20 минут. Ты высокодуховный? Ну да, может быть, духовнее, чем бомжи, которые живут в подвале соседнего дома. Может быть. А что такое духовность? Непонятно. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот все вот эти критерии духовности и прочее, их можно облекать, например, в разные материальные оболочки. Тогда они греет. Ну, например... Что такое высокодуховный человек? Ну, кто-то скажет, для меня высокодуховный человек – это тот, который помогает другим людям. Хорошо. Помогаешь ты на 100 рублей или на 3 миллиона рублей в месяц? Человек думает, ни хрена себе. Ничего себе. Вот это да. Как это? Как это? Почему? Как Как это? Три. Я говорю, ну вот как? Какой из них более высокодуховный? А они оба духовные, да? А какой выше? Кто денег больше тратит на благотворительность? Нет. А в чем тогда заключается твоя духовность? Непонятно. Поэтому многие люди, если вы смотрели фильм «Трасса 60», там есть такое выражение, люди не знают, чего они хотят. Если вы не смотрели фильм «Трасса 60», обязательно посмотрите. Просто я его смотрел уже, не знаю... Больше десяти раз точно. Вот. Там как раз показано, что вот про цели, про вот это все, что можно так повернуть, а можно так повернуть. Если вы смотрели, еще раз пересмотрите. Понимаете, да? То есть мы все равно нематериальные цели каким-то образом привязываем к тому, что дает отклик в нашем теле, нечто материальное. Да? То есть, например, красиво выглядеть. Это что значит красиво выглядеть? Красиво выглядеть, это когда, например, на мне шуба там, за 300 тысяч рублей, на мне макияж, на мне там сапоги и так далее. То есть я себя внутри, то есть мое тело себя чувствует королевой. Можно королевой чувствовать и без шубы. Хорошо быть дамой в норковом манто. Можно и в пальтишке, но уже не то. Понимаете, о чем я говорю? Все-таки можно привязать к тому, что вас будет греть, что вам будет давать внутренний огонь. Это не обязательно деньги, это могут быть какие-то знакомства, то есть что угодно. Главное, что это будет для вас. Понимаете, да? Вот. И перейдем теперь к энергии. К энергии уже все, мы заканчиваем. Вот. Мне так хотелось побольше вам рассказать, друзья. Так вот, переходим к энергии. Здесь целая магия. И э, исполняются цели когда? Никогда. Вот представьте, что есть человек конкретный, у него правильные формулировки и у него 100 целей. Что получается? Что его энергетика, его время делится на эти 100 целей. И в результате ничего, ничего не получается. В результате он на дне. Вот. Uh, уже замечено, что когда у вас где-то три основные цели, и вы всегда одну-две держите в фокусе внимания, то есть это залог успеха. Ну, там то, что вы делаете, то, что вы там uh, все правильно у вас простроено, это да. Но вот самое главное три основных таких главных. А где их взять, эти три главных? А для этого есть способ, которым я сейчас поделюсь. Вот. Я обычно даю всем своим ученикам прописать 101 желание. Прописывают 101 желание. Хочу того, того, того, много, много, много. Но э, некоторые хитрят, пишут там, хочу чашку фарфоровую, чашку какую-то там титановую, еще какую-то. Нет, ну, 101 желание. Когда прописали желания, из них выбираем 10, которые больше всего вас греют. Выбираем 10. И мы эти 10 желаний прописываем в правильной формулировке. То есть это уже не желания, а их трансформируем в цели. И тогда их сортируем в порядке значимости для вас. То есть сверху самые значимые. Выбираем 3 самые значимые для вас цели и начинаем с ними работать. Возможно, это какие-то большие цели, куда входят и те хотелки, и те цели, которые там где-то в этом списке. Это не важно. Но важно выбрать три, три самых значимых цели, которые у вас есть. Вот, друзья. Ну, в принципе, я могу рассказывать бесконечно о себе тем более. Вот. Я знаю много чего интересного на разные темы. Вот. И, и, можно, да, можно, дорогие друзья, можете взять микрофончик. Если есть вопросы, то я готов прямо сейчас клянусь говорить правду и только правду, ничего, кроме правды. Я ее знал, почему-то она у меня куда-то из не ушла. Все новые открытики, все новые методологии, они рождаются на стыке. Вот. Поэтому я даже сейчас вспомнил, когда рождалась моя эта программа, казалось бы, я там в свое время диджейном занимался, поступал да, в кубах, продавал автомобили. То есть я набирал разные компетенции, казалось, вообще не связанные. И все это пригодилось например в том продукте, где я сейчас, да, э, на самом да, там, потому что и выступления есть, и держатся на путь, и, и какие-то фишки. То есть, всегда на стыке надо разные смотреть э, подходы. И вот очень понравилось, да, что ты сегодня такой подход немножечко так добавлял э, своей энергетики, магии туда. Это интересно послушать не в привычной манере. Вот. И что еще зашло. Мне очень понравилась фраза, опять же напомнил мне, вот люди не знают, что хотят. Я вспомнил фразу там слова наставника, что самые большие деньги – это помогать людям понять, чего же они хотят. Вот там самые большие деньги, потому что люди не понимают. Поэтому коучи ну, это как бы ваша стезия. вижу Михаил. Михаил, да. Привет, Михаил. Здравствуйте. Благодарю за лекцию. Мне тоже зашло. Надо, да, кто замечательно написал, что можно выбрать образ жизни как цель. Такой, такой, такой. у меня такой вопрос как вы работаете если человек допустим ну, постоянно говорит не знаю ну там говорит мне нужна машина да и, ну естественно мы все начинаем куда-то там углубляться наша там, основная компетенция для чего там квартира ну да, вот хочу и все да вот как в таких случаях вот например ваш опыт применяется да я я обычно делаю следующее я говорю, напиши 10 причин, почему ты этого хочешь. И человек начинает писать и не понимает. И он до него доходит, что ему это не надо. Например, хочу квартиру. Для чего тебе? Ну вот, хорошо жить. Так, а еще для чего? И, как правило, 3, может быть, пропишут. Я прошу записать 10. Я говорю, напишите 10 причин, для, почему это так важно для вас. То есть это важные критерии, почему ему важно. Как только вы это дадите, он начнет писать, вы говорите, ну вот видите, вы говорите, что может что-то другое. То есть люди, как правило, помните, я говорю, что в голове, вот хочу, то есть на уровне мечты, а энергии нет. Энергия делания, как только он ступит на путь делать, он сразу сольется. Он сразу сольется, почему? потому что у него нет видения, он не понимает, чего он хочет. То есть это что, квартира, да, дача, квартира, машина, там, вроде все, там, и все. А дальше что? Ну, купил ты эту дачу. Понимаете, о чем я? То есть прям давайте 10 критериев, почему это важно для вас. Все? Так как, же, как да, а как еще может получить можно уверенность или там без знания. Правильно это Не совсем. Здесь надо конкретно, вот смотрите, он хочет машину. И когда он про пропишет эти критерии, он сам увидит. Вы просто с ним прочитаете их. Вы просто ни разу не делали, а вот прочитайте, как только он напишет, он сам про это расскажет, что на самом деле у него болит. Он сам это выложит. Для чего ему надо? Либо ему не надо, либо хочешь машину. Хорошо, многие клиенты сопротивляются. Но я так скажу, что это клиенты, у которых мало денег. Большие клиенты с большими чеками, они не сопротивляются. Они делают. Вот буквально вчера мне позвонила дама, которая у меня 4 года была, покупала 4 годовые программы. Вот. У нас был перерыв полгода, вчера звонит, говорит, слушай, продолжим, меня возьмешь? Я говорю, конечно, возьму, потому что это интересно. Вот, э, это сразу говорит о том, об уровне человека, то есть у них низкий чек. А почему у них низкий чек? Вот, Михаил, вы задумывались, почему к вам приходят люди с низким чеком? Я не могу сказать, что там с низким чеком. Ну, это вот... Ну вот, смотрите, вот этот пример с машиной, он придуманный или он откуда-то из жизни? Нет, ну я поставил картон как потенциально частный. Да? Сейчас, допустим, может, человек прийти, хочу в дом. Вот, есть у меня врач, она зарабатывает 300-400 тысяч в месяц, платит mm -hmm. мне по 10 тысяч за силищ. Она хочет дом, я не знаю, низкий этот чек или нет. Я не пример э, к тому, что конкретно машины, я имею в виду, что есть в процессе работы, Там 10 раз, 10 желаний, 10 раз написала Грачева, это надо, и, ну, как я работаю, мы видим, что ей, предположим, это нужно для уверенности, для самоутверждения, и я просто к этой цели к самоутверждению говорю, а какие еще есть варианты прийти к, этой само... к этому самоутверждению, не отказываясь от этого дома? Вот здесь, Михаил, огромная такая засада, помните, я вам вначале говорил, Нельзя клиенту, то есть то, что мы знаем про клиента, то, что он хочет, и то, что на самом деле нельзя ему говорить. Мы видим, что ему не хватает уверенности, ему не хватает того, ему не хватает всего. Но если вы это скажете, клиент от вас уйдет. Вы в таком случае, в таком случае что я делаю? Я говорю, окей, у меня была одна дама, у нее была крупная контора, по этим путешествиям на этих круизных круизных кораблях разных но это не сетевая компания вот она владелец этой компании мы там ее развивали до пандемии пандемия все у нее рухнуло все капец все так вот она хотела дом в центре москвы там какой-то там э, на рейтинге там еще что-то такое я понимаю что этот дом ей не нужен я так понимаю зачем ей это просто знаете как детская мечта чтобы стать более значимой. И тогда я таким клиентам говорю, хорошо, вот пропишите, чего вам не хватает для того, чтобы у вас это произошло. И он начинает прописывать, не хватает того, и вы работаете с этим. Но постепенно этот клиент начинает, я, я обычно говорю, говорю, раз в неделю мы будем делать проверку ваших целей на то, вот это ваша цель, не ваша, может быть, вы чего-то большего хотите, нельзя их пригинать, пригинать ни в коем случае нельзя, надо наоборот. Может быть, вам этот дом, может быть, вы хотите вообще вот это вот или вот это. То есть я их вывожу над процессом, и тогда они начинают понимать, что дом этот не нужен. Для самоутверждения эту квартиру, она будет на ней домокловым мечом висеть, понимаете. Она будет туда деньги вкладывать, еще что-то делать. Но это не приносит ей удовольствия. Как говорил один из моих наставников, он сказал, что человек тогда эффективен, когда у него легко идет по жизни достижение целей, когда он не напрягается особо. А вы, как коуч, вы ему помогаете выбрать этот путь, чтобы он доставлял радость. Поэтому я еще, бывает, делаю так. Я говорю, вот... Мы, ну, это вообще секреты такие. Клиентов прошу, я говорю, пропишите, вот что вам дает энергию, а что забирает энергию. Они пишут, дает энергию, энергию там поездка или это прочтение книги, там шоколад, секс, там еще что-то. Вот такой список. А что забирает энергию? Вот это. Я говорю, знаете, что с этим делать надо? Когда они это пропишут, вы как коуч будете видеть, потребности этого человека, те, которые на самом деле не те, про которые он пришел к вам говорить, хочет дом, машину, а внутри. Может быть, это одиночество, просто тупо одиночество. Человек не знает, куда эту энергию деть. Да? Может да. быть, эта женщина, она, у нее нет мужа, нет семьи, или есть дети, которые взрослые, она готова платить за то, за то что вы просто с ней что-то делаете, понимаете? У меня такие тоже есть. Просто за то, что вы и что-то с ней делаете. И вот эти критерии, когда вы а, с ними работаете, вот по этим критериям, которым сказал, они начинают сами понимать, чего они хотят. То есть вы все время устраиваете им проверку и все время говорите, что а, и, вот, а рассматривали вопрос, когда вот это, вот это. То есть не квартиру, а, например, а в другой стране как-то или еще что-нибудь. То есть, вот э, я вывожу, э, ну, не всех выдается так, э, это уже с опытом приходит, вывести из равновесия, когда он хочет, там, уперлась она рогом в эту квартиру в центре Москвы, и ничего ее не сдвинет. А я говорю, вот это, а вот это, а вот, вот, это, а вот э, в Испании. У меня там э, моя коллега в Испании в Испанию переехала, может, в Испанию. И она начинает сомневаться. И говорит, точно, что я тут сижу? А вы-то знаете, что она хочет? И у нее вот эти пунктики сразу появятся, как только она скажет, для чего, почему ей это важно. Нормально? Мне кажется, просто, ну, мы говорим, ну, конечно. Мы я же коучи. к потребностям. да. Спасибо, Михаил. Да, Галина. Звук меня слышно. Да, слышно, привет. Да, большое спасибо, очень интересное, действительно, погружение. Я люблю загадывать желания, у меня это получается в реализации. Я не я, э, в реализации в в у меня очень... Я такой спартанец. Мне это нравится. Я это возбладаю буду сам. Вот что делать, чтобы расширить, ну, вот, денежный поток. Роскошь мне не да, там мне интересно, может быть, там путешествия по миру. И единственная да, вот цель для чего я хочу закрытый дом, это чтобы у меня там был конь. Да, ну, то есть я очень люблю лошадей, кататься. Они... Вот, вот ради коня я готова поработать ради себя, ничего делать. Галина, вы все рассказали нам. Что? Есть, это, это нормально, потому что мне вот тут вот коучи, я тут, ну, вот в такой хорошей теплой атмосфере, да, и я им когда вот говорю, что я не хочу дом для себя, для коня, они говорят, что у тебя что-то не то. Все то, вот это, ну, не, не верьте. Ну, зажигает, да, там, как ним, да, там, ну, я хочу вот для коня дом. Нормально, да. Нормально, это вполне нормально. То есть в результате вы что делаете? Вот, Смотрите, для этого надо прописать 101 желание. Чего бы вы хотели? Путешествия, то какие путешествия? Где путешествовать? Путешествовать в каком виде? В, самом, в самом Вот люди говорят, говорят, деньги не главное. Говорят, не в деньгах счастье. И тогда вопрос, как говорил мой один наставник. А ты с деньгами пробовал? Вот попробуйте... Вот вот возьмите, знаете, как вам хорошо будет, возьмите, заработайте миллион рублей, и вот этот миллион, например, в одном путешествии поставьте себе цель потратить на себя любимую. Знаете, это неинтересно. Вы ну, вот, например, наоборот, с мужем есть такая передача Орел и Лешка, да, там, когда они там заступаются уже. живут. Так у нас по-другому, мы еще меньше обрезаем бюджет, хотя всегда есть карточка, и вот эта вот попытка на драйве выжить в чужой стране, она гораздо веселее, потому что как бы, жизнь пресная, а вот, вот так вот это приключение. Все, чтобы это приключение случилось, чтобы, если бы вы были моим клиентом, что бы я вам порекомендовал? Я бы вам порекомендовал организовать людей, которые такие же, как вы. О, и... это да. И от этого вы получите драйв в разы больше. Ну, все, Нормально? Прям почувствовали энергию, да? Класс, класс, Чувствуется опытный коуч? Класс. Спасибо. Что? Знаете, анекдот расскажу про коучей. Значит, ночью стук в дверь, мужик подходит и говорит, кто там? А из-за дверей. Мы коучи, это мы задаем вопросы. Это мы задаем, нечего там, кто там. Ну, нормально, да? Отлично, лично, да. Супер. Дальше, действительно... Понятно, просто соберите людей, которые, если, если не мытьем, так катанем. Опять-таки, знаете что, вот я сегодня про это говорил. Я говорил про то, напишите, от чего вас прет, и занимайтесь этим. Вкладывайте в эту, в эту часть деньги, и вас будет переть еще больше. И мне тоже, например, нравится японский минимализм, вот этот стиль. Я помню, один раз был в квартире там своей знакомой, это просто вот, я был в шоке, вот, просто мечта моя, но я не могу такое себе позволить, почему, потому что я люблю костюмы, у меня тут всякие там э, штуки, у меня более 50 разных костюмов, всяких там шаманских, там, что только нет, одежды. я все вот это вот, мне нравится вот эта театральность, там, студия, я не могу это все, оно не влезет туда. Поэтому работу надо отделить... А, для коня. Там да, для коня, да. Вот. Дом для коня это нормально. Знаете как? Ну это как, как говорят, вот что вы делаете в постели, если вам нравится, вы продолжайте это делать, не слушайте никого. Если это, конечно, не потревожит какое-нибудь живое существо, не повредит, не убьет никого. Если да... Поэтому, если вам нравится конь, почему нет? Если это есть мотивация, да. и да, надо это, это, это делать. Это единственная мотивация, потому что до этого ну, такой, я деньги зарабатывал просто, ну, потому что это прикольно. А прикольно, давайте еще заработаем вот столько. Да? Потому что, ну, невозможно было по-другому себя заставить. Это да, вот Но это ну, да. нормально, я да? Спасибо. Да. Ну вот, главное, вот ä, Павел. Еще одну спасли. Ой, это классно. Спасибо, спасибо. спасибо, да. Друзья, еще есть какие-то вопросы? Нету, Нету да? Да. Вот. Очень важно, дорогие друзья, знаете что, если у вас там, у вас же есть там общий чат, да, наверное, Павел, да. да. Нет, ну, так, что... Друзья, вот вы просто поделитесь тем, что... Знаете, я вам сейчас открою секрет. Вот для коучей конкретно. Всегда, когда я заканчиваю коучинг-сессию, любую, я клиенту задаю вопрос. Что вам понравилось больше всего в нашей сегодняшней беседе? Не просто, ну как вам, что хорошего, а что вам понравилось больше всего. Сознание клиента настроено таким образом, оно будет искать, что же понравилось. И вот напишите в чате, что вам понравилось больше всего. Это знаете что? Когда вы пишете о том, что вам понравилось, вы зажигаете других людей. Вы можете даже не писать мое имя вообще, можете, а вот... Там, я сегодня была на там, закрытой встрече, там а, Павел приглашал, а, а, нельзя писать да, про меня, а, вот у Павла Корякина, вот, и сегодня у меня там такие-такие-такие инсайты. Это что означает? Это означает, что когда вы делитесь с другими, к ним приходят эти самые инсайты. Угу. Нормально? Можно я, вот маленький вопрос. Например, когда, когда меня подкидывает на эмоции, ну, то есть включая, включается вот это вот веселое, веселое, дурашливое состояние, мне вообще очень тяжело сформулировать, вообще, что, что это было. И для меня это самое ценное, потому что я вот здесь вот как раз выпрыгиваю в ребенка. вот у меня врубается вот это вот веселое, классное творчество, которое дико не хватает. Да, И э, сейчас действительно вот это вот э, есть классный тренд, о том, что все равно, какой ты специалист. Если ты будешь в людях ребенка, если ты им дадешь вот этот вот классный ресурс, к тебе придут. Поэтому у вас это сегодня получилось однозначно. да Ну, всякое звучит -то, точно со мной. Вот. И да, удачи любит счастливые лица. Поэтому творите дальше. Спасибо, спасибо. большое, друзья. Вот Павел не слишком на затянули. Спасибо за если что по времени, не нормально, кончик закругляться. Если кто еще хочет написать, если нет. То... Закругляюсь. Да. Спасибо, друзья. Да, я там э, какие-то материалы обещал. Если что-то, мне напиши, я пришлю. Там какие-то да, есть. Уже я, наверное, надо... Ну, какие-то я выслал, какие-то еще там наобещал. Почему нет? А, там я просто не одно желание, нет. то есть очень полезное. Просто одно желание. Я там рассказываю, как это все это делается, для чего. И более того, что вот те материалы, которые я вам прислал, вы можете это использовать с клиентами. Самое главное, понимаете? Себе получить результат и клиентам. Круто. Спасибо большое, Игорь. Спасибо. Вот, Павел, спасибо. Да. Там Приглашайте, там я с удовольствием, с удовольствием пообщаюсь, а то мне скучно. Ой, мне не скучно, это точно. Да, в общем, э, я потом разношу сейчас тоже поделюсь своими То есть у меня, на самом деле, было несколько целей э, позвать тебя на выступление, потому что э, у тебя особенный подход, я с тобой работал, и мне действительно очень важно было показать э, своим клиентам, да, что да, очень важно, э, ну, не надо быть, знаешь, если я такой модный фул душным, да, вот душным экспертом, теоретиком, вот Игорь очень круто держится в камере, в кадре, обратите наверное, внимание, да? он с большим опытом выступлений и по телевидению, и, соответственно, сколько сотен тысяч видео записано, жестикуляция, а, там, и так далее. Это все не просто так, это все старылось. Игорь со временем некое, что даже там, передавал, учил а, какие-то хитрые секреты, как нужно в кадре себя вести. Mm -hmm. а, я хочу mm -hmm. очень, очень важную мысль донести до вас, что в первую очередь продают эмоции, люди покупают эмоции. Людей нужно уметь немножечко развлекать. Мне кажется, Игорь в этом смысле очень классно себя ведет занятие, его интересно слушать. А, соответственно, а, прям рад был послушать. Как, то есть, вот, этот момент, и обратите внимание тоже, метафоричность, да, которую используют в своих выступлениях, это тоже очень заходит на и обучение, и на продающих вебинарах. То есть постоянное сравнение, метафоры, наглядные примеры, шутки, песни. То есть очень разное, такое, много разных ставок, и, и интересно послушать, и в то же время развлекательно. И вот мастер-класс, пожалуйста, Вот Игорь, Игоря, как ну, тренер с аналоговым опытом ведет себя, соответственно, на студенте. Вот без залогных каких-то вещей. Ну, э, Поэтому... я могу сказать о себе следующее, что мои студенты говорят следующее, что Мерлин – специалист, рассказывать очень сложные вещи очень просто. Меня зовут Игорь Мерлин, я системный эксперт по масштабированию доходов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 Записывайтесь на бесплатную диагностику по ссылке под этим видео. И однажды, значит, когда я спрашивал, чего вы хотите больше всего, там на, на большом э, вебинаре, они, одна девушка написала, хочу карманного Мерлина, который всегда, можно его всегда спросить, он все сразу расскажет, что надо. Коня так коня там куда-то, это все, карманный Мерлин. Вот. А еще вот тоже о себе, вот я рассказываю, у меня много медитативных хороших практик таких вот, и глубоких, и Эриксоновских гипноз. Но вы не поверите, если вы меня не знаете, больше всего у меня в интернете магических практик, связанных с магией, шаманизм, бубны, там все это нормально. То есть я могу и так, и так. И вот одна девушка рассказывала. Говорит, э, как-то на работе я сижу, у меня такое настроение плохое. Я засыпаю, чувствую, засыпаю. И вдруг в голове звучит голос Мерлина. Вставай, хорош спать. Время достигать свою цель. Он говорит, о, о Мерлин, где ты? Спасибо, друзья. Все, да. да. приглашайте меня еще, я вам и не такое расскажу. Все, всем пока-пока.